Всем привет, получили машину, просто зверь, заводится легко, работает хорошо, комплектация с подогревом ручек с реверсом, двигатель 20 лошадей, реверс очень удобная штука, ребята советую, единственное что удивило на газ не сразу реагирует, какое-то время задержки есть с полточка, тянет хорошо. Получилась задержка по выдаче букса, поэтому вот ребят были подарки крепежи на борта для установки сиденья. Саны подшили, плюс бутылка масла. Спасибо за хорошую работу, всем рекомендую.